В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялась конференция трудового коллектива. В рамках конференции с отчетом о деятельности и перспективах развития института выступила Наиля Багаудинова, директор Института управления экономики и финансов. Она отметила, что институт представлен в трех предметных рейтингах. Это бизнес и менеджмент, экономика и экономитрикс, бизнес и экономикс. И мы не присутствуем в и но